Красота Лепота Офигенно! Мизу м 6 т за 10 990 Офигенно! Привет, я Энни Мэджик И вот там вот стоит золотая кнопочка на миллион подписчиков за мой канал Magic Family Сегодня на нем очень классное видео Собачник против кошатника Точнее, моя реакция на мое старое видео Просто сходите и посмотрите его Миллион подписчиков именная вот такая вот классная кнопка, вот здесь написано Animagic, и это все, ребята, благодаря вам. Спасибо огромное за то, что вы продолжаете меня смотреть, и сегодня одна из ваших самых любимых рубрик, Смешилкины. Ну и как всегда все, очень много лайков и выходит следующая серия, если она, конечно, будет. И не забывайте подписываться на канал, чтобы вот было больше, еще больше. Вот. Черт! Я уже начала снимать и совсем забыла вам сказать, что 8 сентября я жду вас всех в Москве на ВИД-фесте. Ссылочка на билеты будет в описании, там будет очень много всего. Мы с вами увидимся, я подробно еще напишу у себя в инстаграме, в сторисах, в соцсетях, в ВК. Увидимся. Все, продолжаем. Итак, семья Смешилкиных, папа, мама и их дочь Машенька и ее друзья Петя и Ева приехали в Чепубинск на летние каникулы к бабе Вале. Там Ева познакомилась с парнем Дании и привела его домой, испортив первое свидание Пети и Маши. Но Даня влюбился с первого взгляда в Машу и даже снял для нее клип. А вот Еве кажется нравится Петя, только она никому не нужна. В одну из ночей друзья сильно разругались, Ева устроила истерику и сбежала. Да и Петя куда-то ушел. Это ты пришел И испортил нам Всю жизнь Исчезни Понял Слушай чувак Извини но Это так не работает За девушку надо бороться да? Маша Любила меня А я ее Пока не приперся Прости, но жизнь несправедлива. Пока. Я же не виновата. Что я им сделала? Клип от Дани. Каждый день я зря надеюсь, что я чувствую I'm <laughs> not <laughs> Против Манюни я ничего не имею, просто не выспалась. А, ну, ладно, чё, слушай, может тогда ты мне это, ну, поможешь? Конечно, помогу, а в чем? Я должен бороться за Машу. А, ну да. Чё? Круто! <смех> а, а, а, вот. Ты девчонка, ну и ты там знаешь, что вам нравится. И, а, может, ты поможешь мне сделать ей какой-нибудь сюрприз. У меня есть идея. Покруче сюрприза. Чё? Раз, два. Ну, наконец-то! Этот отпуск закончился. И мы... Едем домой. Это, я думал, тебе нравится Чепу блин. Раз. Ну два. да, я рада, что мамулю повидала. О, что нашел. И, и, и все? И все. А как же это, наша романтика? Комары, коровы и огурцы с грядки. И яички. Какие еще яички? Ну это, домашние! От курочек своих. Ой, слушай, собирайся давай, а! Раз, два... Я хотел сделать тебе приятно. Никто никогда мне такого не делал. Ты мне очень нравишься. Спасибо. Ты очень классная девчонка. Ты тоже очень... Гаджетами а, Да, э, гадами Этими э, вашими <сёк> Не гады, а гаджеты Бабуль, и папа Даже э, вайфай тебе сделал Ой, да зачем этот Мне ваш этот вафей? У меня у него Телевизор есть ну? А в телевизоре твоем Нет ничего хорошего А вот в интернете В интернете вашим один этот как его? Хайп? <свист> ЧЕГО? Эм, бабуль, ну хайп это типа шумиха, ажиотаж вокруг чего-нибудь. А тот, кто сделал хайп на чем-нибудь, про таких говорят, он хайпанул на хайпе. Ловит хайп, хайпажор! <свист> <свист> <свист> ну да, а то он бабзина-то твоя хайпанула? Моя бабуля? И дед Есений, хой пожор, ходит в одних трусах на угороде все бубойки в шоке. Может, у него а, трусы, Гуччи? Гучи Гэнь, Гуччи Гэнь. Гень, Шучи, на рынке за 150 рублей купил. Деньги девать некуда. Надо бабвали ютуб показать. Ой, да ну, мне вот. Каждый день показывает. Ох, Малахов уже не в тренде, бабаль. В каком это тренде? На Руси он. А, а, а, бабуль, не в тренде, а в тренде. Быть в тренде, это типа идти в ногу со временем. Да ну, ноги-то уже не ходят только, Хоть телевизор радует. Погоди, бабуль, сейчас тебе понравится. Майнкрафт, ДК, монеточка, пультики, политика, эм, что Как это? Ну что, я и ты, типа, мы встречаемся. Зачем? Пит, ну ты совсем дурак или что? Наша любимая Манюнечка подумает, что мы с тобой вместе. Начнет тебя ревновать, забудет про Данию и захочет вернуть тебя. А эм, эм, это так, э, ну у вас там работает, да? Точно тебе говорю. Эм, ладно. И что мы будем делать? Для начала пусть она соскучится. Ага. Попереживает. Ага. А потом мы с тобой придем такие, типа мы вместе. Э, ясно. Но мы должны играть. Правдоподобно. Э, в смысле? <связывая> Быть настоящей парой, дарить друг другу подарки, обниматься, ходить за ручку и, ну, ну, ну, ну, ну ты понял, да? Эээ, э, но... Ты хочешь Машу вернуть или нет? <связывая> Хочу. и не зря. Слушай, Маш, а давай сделаем в канал на YouTube. Классно, ты только придумал. Прикольно. Хочешь, бабуль? А что это? А, ну, просто играй там в игры, рассказывай о своей жизни или сними реакцию на новый клип Филиппа, например. А зачем оно? Чтобы другие люди смотрели. Как в телевизор дай это палец вниз. Плохая оценка. Да, а комменты люди тебе пишут. Как? Письма что ли? А, ну типа кого? Ой, нет, я могла ну, в там то, хуже редко. Они да же, ты их прям сразу читать можешь. А вот там внизу. Ну тогда этот, 100 грамм мне тоже сделай. Короче, ща мы вам все объясним. Вы как хотите, а я остаюсь жить в Чепубинске. Чего ты там вякнул? Да пошутил я. Пошутил? Да да да ладно, не кипятись ты так. Я сейчас тебя прокипячу, будешь мне тут так шутить? Пошел это. Школа тебе скажу. Еще романтичнее. Дорогая, я дарю тебе это яйцо. Так, школа, собираемся. Через пять минут в коридоре сегодня уезжаем домой. Домой без Дани! Все. Круто! О, блин! Ясно! Классно, да? И нам не придется э, притворяться парой. Ага, круто. Так, мы теперь Сегодня уезжаем домой через 5 минут в коридоре. Блин. Я буду тебе писать в ВК или инсту, можно же? Да, можно! Я буду очень скучать. Жаль, что мы живем так далеко друг от друга. Да уж! Но, возможно, когда-нибудь что? Так, вы готовы, дети? Да, да, да. Не да, а, да, капитан. Да. Цвет настроения сентябрь. Ой -ой -ой. Я в порядке. Так, фон красивый сделала, имя бабаля начало. Привет! А сегодня у нас будет Реакция На LJ 360 градусов И фасе Бургер Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь На мой канал Ой Бабка-то